Keep it на дымку from, um, from yesterday. So so level up, level up. <coughs> на light rp отыгровки идут легкого формата без большого отправления команд me do try и прочих по правилам чата чо? запрещен voice changer если он делает ваш голос писклявым или нереалистичным ну окей Домой, нахуй. Там челик бегает просто всех ножом рубает, только я не понимаю, зачем. Магазин не, не, не, его на вообще выпускать нельзя, это кончит. Тут, Тут Коп, Да, да. нон-РП, закрой ебало своего. Какой нон Да ну добьем, он берет Она? меня, рисован, да. просто без берет. Так тебе и надо ублюдать. Не, пошел нахуй! <Franklin>. Пиздец. Пошли РП играть. Ну окей, пошли играть РП. Yeah. Вот я прошу админа, ну хватит летать, блядь, прими б. <реклёвый> <реклёвый> <реклёвый> я не вижу смысла стреляться <реклёвый> со своей МП-5, никому не всравшейся, против <реклёвый> миниганов, <реклёвый> прочей хуеты. И против кучи челиков, которые просто хуйня страдают, бегают. Ну вот я, я просто даже стоять буду. Вот я стану вот так вот, буду стоять. Поэтому никогда нельзя подписывать в правилах сервера, на каком РП вот базируется сервак. Здорово, зачем да. ты меня убил возле спавна, прям? А, а зачем? Когда, блядь? Я не помню, много кого убило. Ну, может быть, минуты 3-4 назад это было. Ну, ты вышел просто, меня увидел. Ну, э... потому что вы потом поебашь. Ну, вы потом не мой, мою вашу любовь в ответ. Нет, Но Ты со просто Спавна просто вышел, достал дробик и я меня убил оружия, меня Ты вышел со Спавна и убил меня, просто так Мечтво, я тебе, ЧТО БЛЯТЬ, я что что меня не, был... и не выпускали из Спавна, ты без оружия Я стою без оружия и возле Спавна Ты это? выходишь, видишь меня, убиваешь Все кого убиваете просто, Они говорите, ДОМОЙ, голову, ДОМОЙ, голову, ДОМОЙ, домой. РДМите, грубо говоря Так, Вы бегаете, убиваете всех, что говорите, что это бьет, война, кто войну объявлял? Это меня, это меня, это меня, или как? Это ебет меня? Это ебёт вы меня? Это ебёт не меня? Не в адеквате, видать. Попрошу побольше. себя вести адекватно. Я не могу, блядь. Ну, Какой-то чел там орёт. Или это другая разборка просто. В чём проблема? Я думаю, что это Я не знаю, там доходя кого ебать, потому что вы нас отдэмили. Выходило просто куча полицейских, и не могу выйти Ну. Нормально выйти из клана, потому что сразу прилетала очередь из минигана Ну, Какого? есть два ну, демки, там, блядь, будет какой-то такой период, где я реально виноват, то покажи, пожалуйста Если нету демки, то... Что, что я жду? И не... не... знаю Что? Если Садам утверждает, что было объявление, то это было заблуждение Ну вот Повтори, я... не слышу у тебя уже вот в заблуждение. Смотри, по демке есть, есть демка, покажи. Что? Говоришь, же, Тебе а сейчас говорят вы, по логам, есть, войны да, нету раз. объявленной. Следственно, из-за этого Отдал, все ваши нам. киллы РДМ считаются. Я самолично видел, как вы выходили со спавна и начинали стрелять. Не думаю, что тут нужна будет да, Вообще, Ты, я, возможно, немножко. видел концовку всего этого фильма, потому, потому что если не ведет основал начало, то и война приезжает Ну, потому что еще был стрельб. Вы убили там пару человек. Ну, это было долго, на самом деле, это было не пару человек, там был человек Когда уже не 20. стреляли? Ну, я там и не один, кто, во-первых, стрелял, во-вторых, они начали на побегать. Ну, блядь, если ты видел бы, блядь, то ты видел, абсолютно всю эту ситуацию, блядь. Ты хочешь меня обвинить, что и ли? ли да, я так понимаю, жалоба на то, что он и общество вместе в судах, правильно? Да. Прошу да. обращаться Потому ко война, мне а... уважительно. А они ты, блядь. Нормально Смотрите, если вы убиваете людей... Я с вами общаюсь да? на вых. Ну чё, выяснили, что у него вот в заблуждение следственный РДМ все киллы приравниваются, а их там было очень много, он сам сказал. Ну, блядь, что... Подожди, то есть ты хочешь мне сказать, что только я, что ли, сейчас получил бана на северной? Почему? Но ну, я на тебя жалобу подал, считай. Ну Значит, там 10 человек минимум... РДМ. Меня вообще это не волнует. Ты меня сейчас вот убил, у меня на тебя жалоба. Ну да, но это было логично, потому что вы нам не давали нормально выйти спавна, но Да, я прям вот сейчас способ, перематываю и... для себя этот момент и вижу, насколько это логично выходить со спавна, видеть безоружного мента и доставать ствол, моментально его расстреливать и бежать по своим делам дальше, махаться с кем-то. Логика просто зашкаливает. Ты с ней с детства Подожди. дружишь? Есть... Надо было написать жалобу на нарушение. Ну, у нас с тобой велась война, в принципе, поэтому. Ну, какая не война думаю, не это... была? война объявлена. Так, Ты слышишь, что эти говорят? Войны так. не было. Почему не так, было? Смотрите, основной? получается, садам сейчас. Вот, говорят, то есть то, что у вас РДМ, получается. Нет, не Нет, нет. 8.3 у вас, потому да, что вы неадекватно себе веете на И получаете кроуторпет, что вы прямо на улице расстреливаете людей. У вас сей, можешь, Вообще, я думаю, уже к пятой минуте мы поняли с вами то, что попали на очередную ДРКРП амебу, которая решила зайти на открытие сервака по РДМить все, что движется. А все, что не двигается, двигать и РДМить. По голосу ему больше 10 лет, это точно, но отмазки и аргументы у него, как у дошкольника, ей-богу. Итог такой, то, что на Сейчас очередное конверное конвейерное у уёбище, который решило просто пойти постреляться и перепутало две игры, CSGO и Гаррисмод. Он уже получил наказание, поэтому предлагаю переместиться в следующие кадры. Нет, Значит, дай, дай, дай, дай, дай, дай. А зачем дай, ты меня убить дай. хочешь? Дай Хотите подарок, мистер? Не, не нужно. Я не хочу. Ну что ты делаешь? Ну зачем? Братья, братья, мои братья. Давай. Там бомба, аккуратно. Отойди просто, просто отойди, блядь. Ты меня слышишь? Нет, я говорю, зачем ты с ножа меня просто так убиваешь? Mm -hmm. Что Вам ты делаешь, говорят, зачем ты убиваете? Алло, ты меня а зачем имя, убиваешь, по ножа ножик? По Понятно. Потому что мне сказали, мне сказали тебя убить, во-первых. Мне сказали. Никто Он тебе убивает, не говорил. Сразу фрикил опять на 20 минут, как это сделано? Нет, это было не один раз, это первое. Второе, это все так же, все два раза происходило в этом, в людном месте. Да, давайте побреем. А ну что такое? Пиздец. Ладно, короче, сразу выдаваем 4.4, и сейчас 8.3 получится. Блядь, а что за животные, я ваху. Как ты животное? Соси-писюна. Да, соси-писюна. А что, не можешь матом сказать, да? Не позволяет тебе твоя жизненная ситуация? Соси-писюна, лосатый бич. Улял, волосатый пищевар. Ебаный домовец. Небать, почему на открытие какого-то сервака постоянно такой наплыв ублюдков сперва идет? Добрый день. Добрый день. А как вас зовут? Вам как это знать зовут? не обязательно. Не сюда, Зачем убил? как только террориста номер один застрелил. Вы убили моего, как сказать, главного, которого я поклоняюсь. Вот именно, что да. того, кому ты поклоняешься, уже нету, и ты боишься человека, который с оружием стоит. Да. И плюс ты это делал в общественном месте. Я у тебя в спине Нет. был. Да. Нет. Я, назад... я с оружием я был. Я с оружием был, ты был слышишь? Баку... Нет, ты не был в спине. Сейчас. Достань оружие, пожалуйста. Зачем? Но я хочу просто. Чтоб показать, ты меня как... опять убил, нахуй ну, оно мне нужен. Чем тебя так делать? Мы нажали. Да кто тебя знает, блядь, ты не совсем в себе. Я выношу сразу вердик. Блять, у вас пока 4.4, 4.5. А, еще 6.4. Почему? В смысле, почему? Потому что правила ну, читать надо. Ты даже Сучи, не понял, что тебе 6, сказали. Да, ну я не понимаю, смотрите, вот есть... А да ты не поймешь, что это... А есть, как его подопечные, это террористы просто. Смотрите, террорист номер один, он и так уже номер один. То есть мы должны уже к нему подчиняться, понимаете? Он да, кому ты подчинялся, приказы, когда да, его уже ебнул? Всякие, с того света указания слушал. Я вам объяснил ваше нарушение. Я вам выдаю наказание, то есть э, за НРБ банк. К стене встань, к стене встань, к стене встань стене выйди встань каче Не За дома что в каче <смех> ты че дебил гахахах не что? встал? Я думал. Да за что? За что? Я... По меха задержанию, слышь На прицеле его держи. Я с ним живу. Да мне похуй с кем ты живешь. Ты что тупой, блядь? На месте стой. По меха задержанию. Ты чё? Дыма, что, блять Ой, блять башка нахуй. и путала, блядская. Закрой нахуй рот свой. Ой, си, да, да, лысый ёбак Да, лысый. да, да. Я тебя побрею нахуй в тюрьме. Парикмахер, дядя Толик, знаешь песню такую? <связывая> Это я, блядь. сталый блядь оскорбление госсотрудника. да я тебя в рот ебал подла иди соскр... нахуй в тюрьму урод блять это стрик нахуй есть минус три блять могли просто стоять наблюдать в итоге все в тюрьме чалятся. уроды три хуя надеюсь их в одну камеру раскидают Комендантский час зато он длится 20 минут это то что нужно для дахрп на банклаве вот это респект Но только никто ну, по улице не ходит в этом минус все уже либо по тюрьмам, либо по домам разбежались. Не дома в комендантский час, здравствуйте. Ой. Ага. Не-не-не, вы стояли. Комендантский час не дома. К стене встал. К стене, к стене, к стене. Что не надо? А что ты убегаешься? На месте, стоит. ты что, глупый, что ли? Раз. Два. Что, делать не а -а -а! Тикет? А -а -а! Нелегал. Вот ты себе и выбил еще одну причину для ареста. Молодчик, блядь Пиздец, вот это просто день у меня урожайный Я так охуенно еще не отрывался За мента на челиках Дубинка это просто что-то с чем-то Челики просто, мир тухнет у них Они нихуя не видят, не поймут откуда Откуда напасть, блядь К стене встань, к стене, раз Два Сюда, сюда, сюда. залезь сюда Вылези Вылези на улицу, на улицу вылези я дома все, ты мне должен заставить все. Я у тебя напишу зачем. Что? что? что в чем подчинение. Что, происходит? что? Это адекватный? Полностью. Мэр принял неверное решение. Экономика упала. А куда? Она и так ноль. Да-да. Рассказывайте, что закажите. Дальше меня поставили лицом к стене, точнее, я вставил лицом к стене у себя в дома. Ты говорил мне выйти на улицу, а потом за неподчинение арестовал, а в тот момент был Комчат. Правильно. А что такое? Что не нравится? Что правильно? Ты хотел меня вывести на улицу и арестовать Комчат. Ты уже был не, не дома подчинение. в комендантский час, и ты не подчинялся требованиям я полицейского, в... когда ты бежал по улице. Ты забежал домой, я... чтобы тебя типа не посадили. Ты бежал вот так вот со мной наравне, по улице, когда я тебе говорил, стать лицом к стене. Ты полез в окно. Я. Смотри, вот окно. Я вот так встал. Да я прекрасно вылез, знаю, как вот выглядит тоже. окно. что ты мне это рассказываешь? Ты ну, бежал вот. по улице, когда ну. я тебе говорил стать лицом к стене, и ты это проигнорил, чтобы забежать домой. Я тебе сказал выйти из этого дома, также через окно. Ты говоришь: нет, я у себя дома. Получай не значит. Там причин масса была, почему тебя можно посадить. Если я, я бы вылез, ты меня посадил за. Я бы тебя в любом случае посадил, ты понимаешь, это нет? Тут хват вообще. Типа. А ты адекватный, думать, нет. знаешь, что проебался, а ЖБ подаешь и ноешь мне тут о том, что я не, неадекватный якобы. В чем я неадекватный? Расскажи. В чем я ну, неадекватный, слушайте, если я угрожаю это... оружием я, а бежишь от оружия и от человека, вооруженного ты, забегая в дом и просто не подчиняясь его требованиям. В чем я неадекватный? Как лечишься? Лечишься нормально все? Пьешь там таблетки, не знаю, уколы можешь делаешь. ладно, я тогда вношу вердик, шхит по вашей ситуации понял, вы не подчинились офицеру полиции, то есть он вам сказал вылезти в окно, то есть обратно на улицу. То есть вы бегали в комендантский час по улице. Он вам сказал вылезти в окно, вы забежали в свою квартиру. Вы встали зачем-то в квартире. Он вам сказал вылезти и вас арестовали правильно, но, возможно, у вас еще и ФРП будет. Потому что вы не подчинялись полицейскому, хотя он с оружием стоял. По-моему, адекватный человек будет слушаться будет вооруженного. Ого, да? Прикинь. что скажешь? Смотрите, у вас выходит ФРРП. Я не признаю этого ФРРПа. А, ну тогда сомнений в том, что ты больной, вообще никаких нет. Кому а, нужен в мэрии твой холодильник? Объясни. Что объясни. Что вот что ты ожидаешь, если ты холодильник я принесешь, один, что я, тебе лицензию я дадут? Я вам Чем тебе холодильник вам не нравится? А что такое? Делаешь, а? ты что делаешь, я спрашиваю? О, самолет вы Ну давай, блядь, давай! Слышь, Молодец. там за стеной чел с автоматом, блядь, алё! Хорош! Ой, ой, ой. Друзья, ПОМЕХА ЗАДЕРЖАНИЮ Помогите, Помеха задержанию нелегал я ничего. Да, какого хода ты меня трогал сейчас? Зачем ты меня толкал? На месте стойте, а что шило в жопе со мной разговаривай На месте стой, я тебе оружием угрожаю Ты что? Глухой, блять Я тебя спрашиваю, ты что делаешь? Смотрю на кирпичную стену. Ребят, Кирпина, вон там красивая. идет. Назад. Дай. Красивая. Красивее, чем ты стена. Вот. А пока какой окр... вы его держите? Оскорбление госоргана. Гос Затем я побегал какое-то время вокруг мэрии. Предотвратил, возможно, теракт. А может быть не предотвратил. Этого я уже не узнаю, потому что на меня так неожиданно пожаловались по причине фри-ареста. А, здравствуйте. Где это было? рассказываю. Че я там намутил такого? Я в мире стоял, а ты меня за нелегал привязал. За нелегал? Ты с этим челиком на Кирита был, да? Да. а а и ты что думаешь, я тебя просто так повязал? Ну, какой нелегал? Ну, хорошо, ты чела пытаешься развязать, которого задерживает полиция, ты мешаешь задержанию. Что это тогда, по-твоему, легал? Ну, так это не А нелегал. что это тогда, по-твоему? Ну, типа, ты мне объясни тогда логику, вот, мне интересно, как ты мыслишь, когда ты делаешь это. Мне не нужно развернуто, вот, мне нужно конкретные ну, точки. Криминал. Ну, криминал, нелегал, это, ну, разве синонимы хотя бы немножко одно от другого исходит нелегал нелегальное оружие с чего ты взял нелегально можно может быть только оружие нелегальное проживание в каком-то месте жительства нелегальная деятельность нелегально зарегистрированный автомобиль причем тебе этот челик говорит чтобы ты его развязал и ты как верный песик бежишь вообще не думая развязывать его поэтому я зря спросил вообще как ты мыслишь я этот вопрос зря задал, извини. Ты меня не останавливал. Мне надо тебя еще останавливать, когда ты лезешь к вооруженным полицейским и пытаешься у них выдернуть связанного человека. Мне тебя Я говорю, вот... Я не развязывать. Без этого ты, ну, то есть пока тебе кто-то что-то не скажет, не укажет, ты, ну, головой додумать не сможешь, что это делать не нужно, это делать нужно, это этого делать точно не стоит. Вот то, что ты развязал человека в мэрии, ну, возле мэрии, когда там мент вооруженный стоял Вот это относится к разряду Это то, чего делать не стоит может быть, я дебил такой, П. Да не может быть, ты есть. Думай головой а сначала, прежде жалобы, чем играть. Если лиса посадили заслуженно. Потому что нытик, блядь. Его посадили за какую-то, ну, то, что он хуйню делает, а потом он удивляется, а чем меня посадили. И так пол сервера. Я вангую просто, ребят. Помех на меня задержанию. жалоб будет пиздец из-за того, что вот всякие обиженки будут писать их. Вот меня посадили, несчастного. Я ж нихуя не знаю. Я всего лишь там, например, попытался помешать задержанию. Я всего лишь попытался зарейдить мэрию. Всего лишь оскорбил полицей. Я всего лишь достал оружие на полицейского. Я всего лишь убил кого-то. Перебил пол сервера, ну всего лишь. Зачем меня посадили? Бля, заебало уже эту хуйню одну и ту же на жалобах слушать. Ладно, нарушений здесь нету. Затем я еще какое-то время, примерно час от силы поиграл, не нашел ничего интересного, потому что даже микробандиты на этом серваке ничем особо не выделяются. Но потом, читая правила во время второй записи, меня осенило, потому что я кое-чего интересного не нашел, что очень нужно на любой ДРК РП сервак, тем более для банклав РП. Я не нашел ни одного правила профессии. Например, что может делать бандит, чего не может делать наемник об этом мы попозже поговорим. То есть ничего этого нету. Есть такие ребята, которые смотрят мои ролики ролики по рп, но сами в этот режим ребята не ногой. Для них специальное пояснение. У всех почти ДРКРП серваков есть правила профессии. Они регулируют то, что может делать какая-то профа, а что она делать не может. С кем она сотрудничает, а кого она вообще обходит стороной. Здесь же этих правил нету. Я это говорю на момент создания, а также записи ролика. Поэтому не спешите никого поливать говной. Возможно к дропу видео все изменится и правила появится. И это является нихуевой такой дырой в правилах, которую обусть Конченная прослойка Горрисмода. Ну, раз уж мы начали говорить о том, что кто-то обузит правилами и их недоработками, то предлагаю вам переместиться на тот момент, когда все действо только начинается. Дорогие друзья, сегодня мы будем срать. Что ты делаешь? Я предлагаю все вновь не взяли. И возьмите АК-фрессен. что-нибудь возьмите. это аккуратор. Пацаны, Я только зашел. Уже хуйня какая-то. У вас нарушены Крофт и нон-РП. Оружием светите просто так. Оружием светите просто так. Что? Оружием светите просто так. Я выдаю вам наказание. Крайм. 80 минут. А, И ролеплей, ролеплей да, тоже 80 да, минут. Итого у вас выходит 160 минут бана у каждого. Почему одним без жалоб? Ебать, какая трагедия Но то, что мы нарушили несколько правил с абсолютно различных подпунктов Это вообще никого не ебет, на это всем похеру Но как только нас тэпает за это администратор То это вообще никого ебать не должно И тем более админа, если он интересуется этой ситуацией Потому что первая проблема мира появилась А именно, админ тэпнул нас без жалобы, ребята, бейте тревогу а, не, запрещен лейтинг, не запрещен, не запрещен, а, просто Аккуратов, если писклявый аппарат, голос, аппарат. то запрещен Окей. вроде бы, или если нереалистичный, вот, то тоже запрещен. Аккуратов. У меня голос нормальный. Аккуратов. Я выдаю вам наказание, нарушение вы свои услышали. ты меня Новые, вещи, то, что -то light Еще один более охуенный аргумент от DarkRP обезьяны, которая утверждает, что если сервак базируется на LightRP, то я могу делать абсолютно любую хуйню, которая взбредет мою пустую голову. Вот как выглядит страница с правилами нормального здорового человека. Стоп, а к чему это? Там же ведь реально LightRP. А я сейчас расскажу. Каждый раз, когда я слышу подобный аргумент, мне сразу кажется, что передо мной челик с монитором 1920 на 700 нахуй и без функции пролистывания страницы вот такая незадача у нас получается что помимо надписи лайтер п есть и другие правила о которых он и не знал а то это то мальчик, это краймер РП. п не перестанешь ты, меня толкать я тебе пропишу нет, бан <с больше за неадекватное поведение <свят> а кто подал жалобу да? Куратор донатный. У нас жалоба какая-то сейчас или ну, что? Я увидел нарушение, вправе их пресечь. <свят> ну хорошо, ты вправе их пресечь. Ты не вправе выдать наказание, которое выдается лишь на жалобе. А, да. У тебя 160 минут жайла выходит. Эээ, какого? Эээ, вот такого. Почему? Нарушил два правила. Почему? я сейчас на демку записываю? Записываю. Какие? Что, меня нормально копируешь, да? Записывай. Да, разговаривать сначала научись. А бери этот автотюн. Автотюн. А ты говорить не умеешь. Ага. Что еще расскажешь? Так тебе взяли на админку? А, так ты же донат. Он просто убрал мамы деньги. 2000 с карты. Прикольно было списывать? Списывать? Списывать, да. Было прикольно. А ты не можешь себе этого позволить? Ты нищий. Как и ты да. Почему? Я-то могу себе это позволить, а ты нет Получается, нищий ну, из нас consoles... двоих ты crime, Вау, да и и кур... Владельцем like угу. Ты же нищий, который даже разговаривать не может Зачем ты свой рот открываешь? Ты думаешь, у тебя есть какое-то право? Серьезно? А ты вообще? А ты вообще? Бля, ты жалок Ты жалок, ты не умеешь разговаривать даже И у тебя нет денег Ну вот и под. Утверждение. <говорит> да, <говорит> да, да. Voice Parents Offens. У тебя еще плюс 120 минут. Джайла идет. И как еще надо. Oh, да не, шабану, а у меня вопрос. Like, а Лайк. ты моего друга за Джайл по имени Рожок. Почему ты моего друга зачаял горшок? Да, чтобы не втыкал. У а тебя, кстати, то же самое выходит. 160 минут бана. Сейчас посмотрим, могу я тебе выдать. Слушай, выдай себе 160 минут бана за кровь дрп и нон-РП. Это не бан, а джайл, можно сказать. Ну, джайл, значит, выдавай. Давай, ожидаю. Э, можешь написать, я скопирую и сам себя зачарю на 160 минут. Ебать. То, ну, впиши себе нарушение эти 160 минут бана. Ой, Джайла. Можешь, пожалуйста, написать, это я скопирую и сам себя зачарю. Можно Это так? через меню делается? Да, я знаю, что через меню, но я не, не, блин, не помню это... Я знаю, что через меню. Меню открываешь, смотри. Я... Давайте объясню. Раз ты купил админку, не знаешь, какие пользы. Восклицательный знак. Меню на английском. Раздел Fun. Раздел Gile. Ищешь свое имя, вписываешь да верхнюю знаю! строчку срок в минутах. И ниже ты вписываешь нарушение 4164. И нажимаешь кнопку Gile. Вот так ты улетаешь за нарушение. А, понятно пиздец, но ну, я шамускал пунктом, взял 4.64, написал, я от него большего и не ожидал, так узнал, что и тут проебется. Имею право как-то за обман отмена вручайничать, за обман отмена. Че, че я не понял. Что тебя? Короче, лайк, like, ты... Короче, помнишь, что ты сказал, что я должен со себя зачать? 4.64, а это нету такой правильной. Хоть четыре шестьдесят четыре. Ты тупой, блять, или что? Я тебе сказал другое вообще набор правил, по которым ты должен себя заджалить. Это ты прописал себе четыре шестьдесят четыре. Гений. Какой нахуй обмин, обман админа? Ты что? Ну что? Куришь? Вести себя адекватно. Он хуйню вписал себе в, в этот в строчку Джайла, и теперь мне предъявляет. Я ему сказал другие нарушения. Тебя... 4-1, 4-6. Подожди, есть, у тебя 4.1.6.4. Ты, ну, замена голоса, не понял. Я тебе несколько раз сказал отчетливо 4.1.6.4. Ты что, невменяемый? Не ты что у тебя замена... Потому что у тебя замена голоса, я не понимаю, как... Там, ну, то есть, э, там ты услышал, когда я тебя попросил мне не мешать, да? А тут, там то не услышал, вот когда я тебе рассказывал твои нарушения. Ну, классно устроился, Что еще сказать. Романтика, только... Знает ли этот дурачок, что это подс сидит на коленках? Люблю тебя, котик. Блядь, да биздец. Сука, это два пацана, блядь, а КРП РП, в рот. Маники сближают. Изя, они, конечно, есть. Глава города объявил комендантский час. Небольшая предыстория. Самый ближайший к вам на экране челик спровоцировал полицию на то, чтобы их зарейдили и нарушил правила провокации. Он уже получил за это наказание. Но дело, ребята, немножечко в другом. А именно в том, что с этими нелегалами, а именно некоторые из них бандиты, некоторые наемная организация. С ними тусуется киллер, который выполняет исключительно наемные Заказ. Да, он сидит на той профессии, сотрудничество которой позволяет ему только принимать заказы на других людей. Ну, попробуй. Наемный убийца. Участвует в рейде. Два шатина, два, ты за наемника участвуешь в рейде, защищаешь бандит. И, а мне нельзя, я участвую там. В чем ты участвуешь? Если, если ты наемник сторону, и наемный а убийца. Ты запущено. выполняешь я контракты на убийство Нет. людей. А контрактов нету. Но ты не мои проблемы, бери профессию, которая подходит для того, чтобы сотрудничать с бандитами. А, ты, мне, мне, мне запрещено участвовать в каких-то да? Ты наемный убийца, который выполняет контракты на убийство это, конкретных я, людей. Я тебя спрашиваю, это запрещено? Я тебе объясняю, как работает профессия наемник. Я прекрасно знаю, я тебя спрашиваю. Ну, видимо, не знаешь. Такая? Можно узнать? Базовое правило, запрещающее вам действовать нереалистично и не в соответствии с вашей текущей ролью. У тебя роль наемного убийцы. И... Не, я тебя спрашиваю, где-то... Так я Арбитр, тебе и отвечаю, ты... какое но... ты правило нарушил, ты меня слышишь, нет? Ну, ну, я тебе прекрасно понимаю, а можно ну, на что-то опираешься? На это то, что правило. хотя бы сделано правило. в описании профессии, а также на то, что описано в правилах. А, когда когда ну, описание профессии является правилами? Слушай, ну раз в правилах не прописано конкретно правило какой-то профы, то я могу как-то поруководствоваться то есть, если, описанием. А, По-моему, по ты нарушил нон-РП, я тебе написание. выдаю 80 минут, Джайла. Да-да-да, ребят, это тот самый тип людей, которые решили пообузить отсутствием правил или же их недоработками. Наказание он за это получил, потом расплакался и подал на меня жалобу. Но это немного потом. А когда ну, люди начали разбирать свои же жалобы? Я не участвовал с тобой в РП процессе. А, а, а, а, а, а, а, а. У меня а своей жалобы поступили? нет. А От кого жалоба поступила? Я увидел а нарушение, и я могу его пресечь. присечь. Получается твоя жалоба Нет, не моя жалоба, я просто увидел нарушение, будучи да. админом Давай ты позовешь в таком случае кого-то повыше чего Зачем? Или нет, не хочешь? А, зачем? Ты спрашиваешь зачем? Ну зачем, если я увидел нарушение как админ, я могу его пресечь Чтобы разобраться в ситуации я уже разобрался старшего, Я а? что не понимаю Я все прекрасно забрался. понимаю, ты нарушил нон-рп Ты разводишь демагогию без смысла Пытаясь выехать на том, что придет какой-то админ Который тоже не будет знать, как ты правил И будет мне качать за то, что это не нон-рп И так Нет, делать давай, можно Давай, Я тебе говорю, давай позовем другого человека Ну, с кем-нибудь другим Ты будешь звать кого угодно Со мной ты сейчас только тут один разговариваешь Поэтому я тебе выписываю 80 минут Джайла Удачи Больше не Блин. нарушай а, то без всего... Без чего, без всего. Без чего именно. Что тебе еще нужно? А вот здесь начинается КВН. Я выдаю ему наказание и иду себе спокойно играть. Как тут же я узнаю, что на меня все-таки подали жалобу. Смотри, почему ты Хофнер выдал максимальный срок Ну что, он не знает правильно? Нет, смотри, человек... Я вот на себя вел на жалобе, или он не признался в том, что он сделал? Так. Но он себя не совсем адекватно вел, то что он постоянно просил кого-то другого из админов позвать. Плюс он не признавался его нарушения. Uh, я ты меня даже не спрашивал, ты меня телепортировал, сразу же мне сказал. Я тебе начал говорить, а ты можешь мне показать, где такое написано? Что чтобы написано? я прочитал и понял <mets> это. Правильно, но на РП это я не и могу написано. так делать? Я тебе говорю, а ты говоришь, у меня нарушение Я тебе говорю, нет, его нету. Я говорю, давай ты поздравишь просто кого-то повыше. А, И он тебе объяснит, на что ты отвечаешь. Нет, я никого звать не буду. Зачем мне кого-то... сделать? Я, я опять жалобу свою разберу? Нет, я не свою же а, разбирал. так я понимаю, да. Ну, не, я его спросил по этому поводу, на что он ответил. Жалоба была, я говорю. Можно узнать от кого? Он, на что он отвечает? Нет. То есть жалобы ни от кого не ты поступало. Врёшь, ты врешь, ты врешь, ты врешь. А... Хорошо, Диалог я не был. так шел. Можешь как-то доказать? Ну, доказать можешь что-то. доказать? Так? Ты жалобу подал? Ты что-то пытаешься доказать, глупое, причем, ну, очень очевидно, привирая. Что ты такое? спросил у меня, была ли от кого-то жалоба? Я говорю, нет, не было. Ты не спросил у меня там mm -hmm. от кого была жалоба. Типа, я тебе не говорю, что я тебе не скажу. Я тебе сказал, а, я, в админ, я, я в админ увидел нарушение и имею право на него отреагировать. Почему-то ты об этом не сказал ни слова. Почему ты врешь? Ты пытаешься ввести в заблуждение а, админа, серьезно? Или что? Мне сказать, меня спросили, то есть я ответил, все. Но ты ответил и так, ты как выгодно сказал, тебе, что, а да, ты ответил жалоба. так, как тебе удобно будет говорить на этой жалобе, потому что ты Нет. себя до сих пор считаешь невиноватым в своем нарушении. На НРП правило, да, которое считаю, запрещает действовать так, как не логично будет действовать для какой-то конкретной профессии. Ну, например, если бандит решит условно спасти кого-то, ну, просто так вот, и по доброте душевной. Спас и побежал дальше. Это не Рубин Гуд, это бандит. Наемник, который а, выполняет исключительно заказы. У него ничего личного, ни друзей, ни хера, только бизнес. Он выполняет заказы исключительно за деньги. Убивает людей. У него нету там друзей каких-то, а, точек временного привала, типа ну, хаты знакомых. А, ну, это странно будет, если тем более еще наемник без какого-то конкретного заказа, хита оформленного через телефон, будет помогать обороняться при рейде от госсотрудников. Он ни к первым, ни ко вторым не имеет никакого РП отношения. Он работает исключительно, грубо говоря, а, не на себя. Твой а, я скажу имею, потому что. Есть ОПГ, там сказали, приходи, всем желающим Я пришел, ага. но like, есть, like, отлично, что будешь правила Читай 9.3, 9.3, прочитай правила 9 .3, 9 .3, прочитай про это. Жалобы на себя И запрещено разбирать свои жалобы Если он ниже ранга, креатор Так, и что? А вот это, ребята, очень неудачная попытка докопаться До моего якобы админа Буза Мол, я разбираю свои жалобы, в которых я принимал участие Но нет Причем тут это? Я разобрал свою жалобу, которая которой я имел РП отношения? Нет я был в я был администратором. Я просто наблюдал за тем, как проходит жизнь на серваке. Выяснилось то, что люди нарушают, будучи в РП-профессиях. Я как администратор не могу этого пресечь. Это же было бы странно, если бы я пропускал нарушения и закрывал бы на них глаза. Тут разве это такой фитичек, как на SCP? Что? Что? Если, например... Что? От нарушения игрока, например, никто не пострадал, то нарушение либо по минимуму, либо вообще закрывается Покажи мне пункт, где это пишется Пострадал, не пострадал А, это прописание в, не в обычных правилах, если что В каких необычных правилах? Я открыл вот правил сервера окраины РП я руководствуюсь ими. Других правил мне, увы, не дано. Если есть какие-то особые правила, ты мог бы мне о них сказать раньше. Но их, по всей видимости, я не Я тебя нет. попросил, ты можешь назвать мне правила? Ты мне сказал, нет. То есть, ну... В смысле, я назвать правила, которые ты слушаю. нарушил? Покажи мне правило. Назвать правила, которые ты мне нарушил? Ну, я, я тебя спрашиваю, ты можешь мне объяснить, почему я нарушил? Я тебе а кучу раз объяснял. Ну, И сейчас объясняю. Я уже, тем более, объяснил. И он это, ну, слышал. Ты за наемника я, выполняешь я, я, исключительно урон. заказы. Нет, а, я, я, я тебе повторюсь, я нанес по кому-то урон хотя бы. Я кого-то убил. Ты принимаешь я, участие в я, рейде и, и пытаешься рейд. помочь я обороняться бандитам. Рейд. Ты не относишься ни к одной из этих фракций. Ты работаешь сам на себя. Вы принимаешь а, заказы и бегаешь, что... убиваешь людей по заказам. Если бы ты убил кого-то на этом такая... рейде или же продамажил, это был бы фри-дамаг или же фри-кил, вдобавок к нон-рп. Понимаешь, нет? Или мне уже нет смысла тебе объяснять, и ты просто любое объяснение как-то, ну, пропускаешь мимо ушей. А, то есть он никого не убил, и он ни по кому дамаг не нанес? Нет, а, он, а только он, фиг, он, он только нон-рп нарушил. А Какое он же Он принимает участие а, непосредственно не, не, не. в обороне квартиры от рейда помогая при этом бандитам. У него не было заказов на каких-то конкретных госов, которые принимали участие в рейде. Я находился в доме, где мне человек даже дал доступ к ключам. Дал доступ к ключам к дому. А, где это я сидел? Если у него есть ключи от дома, он имеет право за, за, за, за рейда. В данный момент он нелегальная личность, он, у него есть нелегальное оружие, и его рейдят. Если будет проверка, его арестуют, он имеет право обороняться, пройти, если у него есть ключи mm -hmm. от этого. Прикольно, конечно, но он сотрудничает с какой-то фракцией только по телефону, не более, когда берет заказ. Смотри, я говорю, у него ключи от дома есть? Есть. И что? Но в любом случае, были. Я даже могу сказать ник никнейм человека, который дал мне ключи. Ну... Но... И что дальше? И... Это что меняет? То, что ты не сотрудничал а, с криминалом без заказов, ты сам намеренно а, пошел туда, заселился, с... грубо говоря. Ну а кто ему виноват, что он берет-живет с бандитами с ОПГ, деятельность которых он полностью сам осознает, при этом. Зная, что он должен выполнять исключительно заказы. Ну, смотри, он сотрудничает с бандитами. Рассчитывать... Он сотрудничает с бандитами без если заказа. Смотри, я им как-то помогал. Я им помогал устраивать налеты. Нет, я сидел с ним, с ними в одном доме, ничего не делал. Да. Смотри, вот я им никак не помогал. Смотри, если, допустим, их а, так называемая место жительства узнают, узнает полиция, то наемный убийца имеет право обороняться, ну вот если судить по Full рп. По Full RP судить на лайт RP серваке. Начнем с того, что еще раз light возвращаемся... Лайт RP, RP сервер лишь облегчает отыгровки через ми. Да, uh, даже это прописано в документе hey, в самом начале. Да, я прекрасно знаю разницу медиум, Medium, по и так далее. Мне это зачем объяснить? Ты объясни половине игроков, кто тут сейчас играет и нарушил правила. Тебе uh, о том говорят, то, что он играл за наемного убийцу, который изначально, постоянно не имеет никаких линий для сотрудничества и соприкосновения с какими-то фракциями исключительно по телефону взаимодействует с кем-то, принимая заказы и выполняя их. Поэтому если он спокойно просто живет с ОПГ, которая так себя и позиционирует. Он знает, чем они занимаются. Он в курсе всех дел, что там происходит. Он в курсе всего того, что там будет происходить, потому что он с ними живет. И это уже, в любом случае, ну даже если не сотрудничество, если вы это отрицаете, это пособничество. А это, как минимум, странновато для наемника, которого интересует только денежка за заказ, который ему упал с телефона. Он сотрудничает прямо с бандитами, которые занимаются совершенно другим видом деятельности. А в правилах огромная дыра то, что не прописаны правила конкретных профессий, что можно, что нельзя. Но тут уж извини, тут не я виновата вот, а ты тем что обузишь правилами профессии, которых нету. Ты обузишь дырку в правилах и делаешь все, что тебе захочется, потом аргументируя это тем, что а якобы, а это не прописано, слушай, ты мне покажи правила. Ну, нет такого правила профессии, я тебе показываю на НРП, значит, правила. Вроде как все обычные правила прописываются в самом текстовом документе в самих правилах как раз. Ну, хорошо, НРБ. Буду... Ты меня слышишь, нет? Я тебе минут десять говорю о том, и, что и есть правила Окей, можешь... okay. и ты мне можешь сказать, в каком для тебя понятии о помощи? Ты сказал, что я им помогал. Можно узнать как? Ну, в каком? Понятие ты уже оружие помощь. достал и был готов есть, стрелять, если бы они появились на, на горизонте. Да. да. Да, ну, ну вот и все. Но, так потому что они не зашли нормально их убили yes. уже но если бы они зашли он бы выстрелил все равно бы у него было вдобавок к норпе еще получается либо фрикил либо фридамаг о чем я говорил в самом начале вы немного упускаете нить разговора я не знаю зачем почему и почему вы вообще закрываете глаза на то что наемник сотрудничает с какой-то конкретной организацией. А одно дело когда ты специально понимаешь чем ты будешь а тебя спросил можно мне узнать правила, чтобы я это увидел и я это прочитал Тебе 20 минут, одно и то же, я говорю название правила, нон РП могу точно сказать тебе конкретный пункт, раздел 4 под раздел 4.1, называется нон РП. Базовое правило, запрещающее вам действовать нереалистично или не в соответствии со своей профессией. Мы не будем звать человека выше, потому что... Так, я ты сейчас от темы к теме нарушения. скачешь, вышку какую-то. Ты сейчас только что спросил опять в очередной раз, какое ты правило нарушил. Я тебе в 20-й, если не 30-й раз говорю, что ты нарушил п Потом тебя это опять не устроило, ты говоришь о том, что я отказался звать какую-то вышку. А вышки слова не было, ты просто попросил другого админа. А смысл мне брать другого админа? если этой ситуации занимаюсь я, и я был ее полным свидетелем от начала и до конца. Ты бред какой-то, не. Все же бессвязный, абсолютно. Спрашиваешь одно, тебе отвечаешь на одно, тебя это не устраивает, и начинаешь еще спрашивать другое, цепляться уже к другому. Другому не получилось, цепляешься к третьему. Цепляешься потом к четвертому, и возвращаешься к первому, которое ты даже нормально не можешь дослушать. Если человек не сознался на жалобе в своем нарушении, ты можешь ему выдать. А если он человек не спрашивал, или нет. Или нет. В смысле? Если то есть, мне обязательно... Да. Ты чё, прикалываешься, что ли, надо мной? Я тебе ск сказал там то, что у тебя нарушено нон-РП, ты сотрудничаешь с бандитами, живешь И с ними да, участвуешь в, в защите я от рейна. Ты участвуешь в обороне от рейда с бандитами, ты сотрудничаешь с ними У о чем я тебе сказал дома. тогда, когда я тебя тэпнул и назвал тебе правило нон-РП, тебя это не устроило и ты начал говорить о том, что это не предписано в правилах, говорю, ну как, нон-РП же предписан, ты путаешься и сейчас какую-то опять фигню несешь А ты говоришь, что ты не нарушал нон-РП это ли не отказ от э, своей вины в этом-то разве, ну э, не показано то, что ты не сознавался и вообще напрочь отпирался в том, что ты нарушил Тебе 5 лет, чтобы я из тебя слова по буквам вытягивал, сознаешься ну, ты или нет? Ну, что ты используешь а, программу для изменения и голоса, что? как раз таки наоборот. Как раз, видимо, тебе 5 лет. В таком случае. Так, раз, а при чем ты, тут скажешь, это вообще? Программа? При чем тут программа для изменения голоса? Видишь, ты не вывозишь одну тему, Хочешь ты начинаешь скакать голос? на другую, на изменение голоса. А, как я понимаю, с человеком, видимо, ну... Да, бессмысленно общаться по этому Да, бессмысленно общаться. Ты ему выдал полный срок наказания. Полный срок наказания зависит от того, как человек повел себя на жалобе. Допустим, не сознался на жалобе. У вас касаемо Нон-РПЭП претензия или того, насколько я его заржалил, вы хоть определить? Я тебе так скажу, вот эта информация, вот, которую я сейчас сказал, она, донатом, она доступна только... Она доступна набор. про что я сказал ща, ща, ща. То есть не администратор решает а... То есть не ты решаешь, какое наказание мне выдать То есть захотел, выдал по максимуму, захотел по минимуму В смысле? Я выдал решает, наказание, молодцы, которое описано в правилах Что за бред ты несешь? Там от 20 7, до 80 нет, минут нет, Ты со мной ты нормально сказал, не хотел говорить Ты пытался позвать другого админа Ты э, отрицал то, что ты нарушил на НРП О чем речь? Теперь ты говоришь о том, -то, что я, я отрицала, выдал это, что любой я срок постерей, на свое я усмотрение. Я выдал срок, снизу. который предписан в правилах максимально возможно. Что за бред ты мне сейчас опять несешь? Тогда это уже какая, Дима, которой ты не прав, что... оказываешься? Четвертая, пятая, шестая, да десятая? Да почему, да почему ты говоришь, что ты как администратор имеешь право выдавать любой? срок? Я оцениваю ситуацию, которая была в РП и в нон-РП во время диалога с тобой. И я уже Хорошо, на основе бей. этого выношу вердикт. Так что у вас э, претензия-то какая в этот раз? Нон РП? Нон РП право флили претензии. Потом изменение голоса, он проебался. Дальше, Что будет еще? Потому что я не могу выписывать наказание, которое я считаю нужным. Отталкиваясь от правил, дальше что будет? Ты что, мне нельзя за профу админа, за людьми наблюдать, Да. Духота, блядь, я такой хуйней не занимаюсь. Он нарушил 8.4 демо. Запрещено требовать демонстрацию экрана. Он просил доказательства какие-то в самом начале. А демонстрация это единственный вид доказательства, который тут будет котироваться. Вот и все. Ладно, я тоже туда почекаю. Может быть, я что-то еще оттуда новое, интересное извлеку для себя. Может быть. К 9.3 не могут прицепиться, ну потому что не получается, потому что не к чему цепляться я в админ наблюдаю за челиками и все, он оказывается участвовал в ВПГ с ними это первое, а второе он здесь при тебе просил демонстрацию это второе, это 8 и 4, и третье, как-то знаешь, ну не сходится версия то, что тебе вот в этот раз дали просто ключи чтобы ты тут жил а тогда ты мне говорил, что ты участвуешь в ВПГ, но не сходятся версии, вы знаешь такое понятие? Есть такое вот э, слово различие. Вот в этих двух версиях есть различие. В одной ты просто живешь там, а в другой ты именно участвуешь в ВПГ. В чем прикол? Я зачем чем сейчас говоришь. А ты Лайк, ты причем, ты Но ты же на меня жалобу ты... подал А ты, судя по вот этим двум версиям Как раз пытаешься выехать на том Чтобы ввести кого-то из нас в заблуждение Но благо, у меня то демка пишется А тебе он показывал вот эти моменты? Он мне показалось, что он не отрицал Он просил объяснить про решение, Так я ему объясняю нарушение шоу, Что нельзя шоу, участвовать шоу в ВПГ А до этого? До этого на нашей сейчас жалобе ты сказал а он что, принял его? Он принял его? Ну, он и не отрицал его. Ну, тогда он просто терпел, попросил, грубо попросил, говоря, он, и попросил, и попросил. Тогда он просто, грубо говоря, терпел. Он нормально не мог мне сказать ничего из того, что я ему говорю. Ну, в ответ. Я ему говорю, ты нарушил нон-РП, ты не можешь сотрудничать и принимать участие в ОПГ, как ты говоришь. Он не прямым текстом говорит, что он участвует в ВПГ за наемного убийцу. Для того, чтобы участвовать в ВПГ или же еще в чем-то, есть профессия Мэри Уэзера, которой ребята другие пользуются успешно. Он же играет за наемника, и э, вместо того, чтобы вы заказы, как он говорит, заказов нету, он идет участвует в ВПГ, что является нарушением правила ННРП. Я уверен, он тебе об этом вообще, наверное, ни слова не сказал, ни кадром не показал вообще. То есть ты слышал, что он рассказывал в первой версии, что он участвовал в ВПГ, а когда ты тут был, он уже говорит, что его просто добавили в двери, и он там живет и, соответственно, обороняет свое, свое место жителей. Прикольно, Принято, прикольно, удобно, удобно. То, что у меня были ключи. Я тебе 40 раз уже за эту же байс сказал, какое то правило нарушил, ты до сих пор этого не понимаешь. <связать> да, ну, конечно, Но, ты удобно устроился. Ты, шикарный, конечно, не удобно не устроился, а в этот раз теперь ты защищал свой дом. В тот раз ты просто участвовал в ВПГ, теперь ты у нас, а, бедолага такой несчастный, просто дом свой защищал, Absolutely. да, всего лишь. Всего лишь. Ну, а что было, по-твоему? Я защищался. Я себе уже повторил, это не один раз. У меня были ключи от дома, его родители. Я защищался. Так... Во-первых, нахуй вы здесь разбираете ПБ? Я не Потому знаю. что он его что В общем, это админ постарше, как я понимаю, слушай Во-вторых, схуяли мне жалуются, что вы душите Они не могут этого сделать, ребята. они не могут это сделать Потому что он сам виноват Да, сам виноват, поэтому ты душишь Ты до этого даже, блядь, не отрицаешь Мне даже уже, сука, это весело стало Я сначала подумал, ну какая-то хуйня происходит А нет, давай продолжим Хафнар, я знаю тебя, ты душишь игроков Блядь, это пиздец, я так и знал, что она вы. Блитка попал, просто что пиздец туда? Урод, блядь да, Короче да. Давай тогда, чтобы по-быстрому да, разобраться да. Чел на наемном убийце Мне говорит, что он сотрудничает с бандитами, блядь В ОПГ учат Он ливнул, че, куда он пропал? Сначала им не понравилось, что я выдал ему нонерпэ За то, что он за наемного убийцу Вместо того, чтобы выполнять заказы от телефона Пошел сотрудничать с ОПГ Причем прямо мне об этом говорил Вот дословно Я участвую в ОПГ где написано правило, что я этого делать не могу. Я говорю, это нон-РП правило нарушено тобой, ты за это получаешь наказание. Служи потом. Бумаги, не было. Я об этом не забуду сказать. Я об этом не сказать перебивай. не забуду. В отличие от тебя, если ты забыл, что он нарушил еще запрос демки. Вот этот другалек, который душить любит, пиздец. Такую очевидную вещь не знать. В общем, дальше. А потом демки. приходит. Он запрашивал доказательства у меня в самом начале, когда я к тебе тэпнулся. Как ты этого не мог... Это, ну, как ты это мог вообще забыть? Почему тогда администратор не присел нарушение? Потому запроси, что да. похуй. Потому что похуй надо задушить. Вот и все. Но что-то не получилось, ладно, потому да? Что, потому что... Жал, еще крану, ну, так вы не можете ее разобрать, потому ну, что вы хуйню несете какую-то полчаса мне уже... Демонстрацию, крану крану меня, себя, я не демонстрацию. А, то есть ты у меня не, не спрашивал доказательства, доказательства да? А если мы сейчас в пойдем и я там найду этот фрагмент как и все те что я описал до этого да я мне как бы выдал по максималке еще ну, да видимо я не ошибся когда ты, я максималку как -то выдал может, кстати человеку О, О, все, -то то есть он Сам. имеет право и плюс он другого человека а, еще, то есть, кстати да, мне Само говорили того, что я не могу выдавать максимал я ребят выдал максималку Потому что чел мне говорит, что вот это не предписано в правилах конкретных Я ему говорю, ну вот, есть правила. Потом он, ему не понравилось, это что есть дорогу, такое правило Мам, Он решил да. позвать кого-то еще, какого-то другого админа постарше и так далее Я говорю, смысл? Я здесь уже нашел нарушение И я тебе выписываю наказание Потом не получилось докопаться до разбора своих жалоб а Попробовали докопаться до срока а, наказания, которое я выдал Не получилось Попробовали докопаться до причины, которую я выдал. И я начал оборонять, хотя, угу. ну, пытаться оборонять, и ни одного ни урона, ни хила я не сделал. Так, а почему Это ты ни, ни слова ничего. не говоришь о том, что ты вот участвовал в ОПГ, как ты мне говорил? Почему ты сейчас об этом не говоришь? Ты понимаешь, что это бред, да? И удобнее будет выкрутиться тем, что ты просто там жил. Вот пришли менты. Менты, гады, козлы, вот, причем которых вы сами спровоцировали. где это запрещено, и показать Тупой, сука, НРП, так Тупой, сука, но он РП, блять. Я, я не могу, нахуй, это не дебил. Не могу, что... Ну, поправда. Ну, раз по-твоему, оправдан. Окей. А, ну, ну скобочка, понимаю. У тебя рулобус нарушен. Запрос демки, доказательств. И можно еще что-нибудь почекать. Даже на СКП так смачно ютуберам жопу не лижут, как тут. Оскорбление. Ты же себе могилу роешь Слышь. по мере того, как ты свой рот гнилой открываешь. Только я не понял, где кто кому лежит, если... Но НРП это ты твой оправдан Во, видишь, видишь под, конец, под конец личина вскрывается, а там урод и Сначала ну, весь такой адекватный, жу. а с одной темы на другую да скакал да, Не мог не ничего нормально вывести, а только-только конец подходит так уже я, все я, Жопу лижут, пиздец покрывают, ужас, блядь, бедолага Хаэль, вы душите игроков, я это знаю И я не удивлен, что на вас жалуются. Ну тушу и Получай туда, получай обратку Вот и не возникайте запрещает. стронг машин У вас выходит выговор. Реально. За разбор в РП-профе жалобы. Куясь, если я только сейчас на это внимание обратил. Вот единственное, что я внимание упустил. Это мне еще на окраину предлагали на админа пойти. Блин. Да с тебя рофлили, блядь. Куда тебе на админа? Ты правил не знаешь. Вот и не надо. Так а что, душил-то? Я что-то просто руку не вижу нигде. Не дотянулся? в донате стремянка есть, пусть дотянется. Урод ебучий просто, сука. са блядь. Реально скрипали. да, да, да, да, да, Ты думаешь, у тебя там что-то получится? Пиздец.